Привет! Это ролик «Как пополнить баланс Тима в 2022 году». Параллельно рубрика «Проверка сайтов», связанных не только с CSGO, вернулась. Аплодисменты и жду ваши лайки под этим роликом отдельное за это спасибо. Сразу скажу, у них, я уже посмотрел, есть группа во ВКонтакте, поэтому, если сайт не рабочий, оставляю группу во ВКонтакте и ставите там дизлайки, пишите негативные комментарии. В случае, если сайт рабочий, оставляю ссылку, потому что я посмотрел, вроде бы как комиссия небольшая, все good, будем все это проверять. Если хотите больше проверок, там помнишь, мы с тобой и балансы Kiwi кошельков для проверки и для общего развития покупали. Ну, тоже, естественно, там везде кидал, и я показывал, что этого делать не надо. Короче, будем сайт проверять, главное, чтобы ролик зашел чтобы зашел поддержи лайком здесь будет интеграция потому как ролик не рекламные никто не платил а человек хочет кушать как ни странно поэтому сначала интеграция потом проверочка если сайт реально годный, оставлю ссылку по пополняя баланс буквально в три клика по крайней мере как нам это обещают поехали интеграции начало ролика <сосы> Ну а если ты играешь в Counter-Strike Global Offensive, то, наверное, ты хочешь получить крутые ножи, драгонлоры лоры и все в таком духе. Тебе на помощь придет сайт под названием WillDrop. Там огромное количество кейсов и самое мое кейсы за миллион и 10 миллионов рублей. Ты можешь посмотреть все это своими глазами, ссылочка на сайт в прикрепе. Также по специальному промику, который вы сейчас видите на экране, ты получаешь 40% бонуса к депозиту. Ну нифига себе, прикинь, 40% Еще и промик на халявный прокрут колеса В общем, ссылочка на сайт в прикрепе Промик там же, сайт реально годный, советую А мы начинаем проверку сайта, погнали Ну что, ребят, залетел на сайт Сайт называется PaySteam Не помню, говорил или нет, но Как мне вообще пришла идея в голову Этот ролик снять Выделил рекламу в ВК, в каких-то Группах, на каких-то страницах Ну и, собственно говоря, подумал, блин, а почему Нет, тем более сейчас пополнить Steam аккаунт Проблематично, Напоминаю, что если все гуд приходит, ссылочка в прикрепе, если же нет, то ссылочка на их ВК будет в прикрепе. Можете их засрать. Вот. Но сначала пополним 100, посмотрим, во-первых, как быстро это все дело придет. Если придет, попробуем пополнить сумму уже побольше, опять же посмотрим, придет или нет. И придет, если то сколько. Логин написал правильно, он опять же будет замазан, потому что многие знают мою почту, и когда есть логины почты, меня замучают запросами с восстановлениями. Так, а Kiwi и Visa способов немного, но два есть и пойдет. Так, промокод какой-то, который у меня, конечно же, нет. Смотрите, соточку выбрал, комиссия платежная система 16, комиссия сервиса 6. То есть 24 рубля комиссия сотки. Ну, в целом, не знаю, я первый сервис, который... Досконально вот так смотрю, много или мало, не знаю Ну, комиссия в любом случае есть, это понятно но главное, что она не 50 рублей Так, пополнить, ну-ка, F5, что-то А, ну вот, какой-то бак у меня что-ли был Ладно, выбираем карту, опять же, логин, все написано верно Пополнить Начинаем с соточки, платежная форма, 20 рублей комиссия Окей, понял, номер карты Так, стоп, с Kiwi, на Kiwi у меня, наверное, денег не хватит, Ну, ладно Естественно, данные карты мы тоже мои замажем. Ну, это вполне логично. Так, код. Первая соточка полетела. Честно сказать, если она не придет, будет не так обидно, потому что это 100 рублей. Дальше, естественно, хочу записать... Хочу записать... Хочу закинуть большую сумму и уже вопрос, как придет сумма побольше. Но главное, чтобы соточка сейчас залетела. Проверяется статус платежа. Сразу я ставлю таймер, чтобы засечь, как долго приходят деньги, 100 рублей, все, ждем. Сейчас знаешь сам... О, вот, э, стоп, я хотел э, сказать, самое важное запомнить, сколько денег на балансе. Короче, не 11, 7 секунд деньги пришли. Ну, неплохо, но, опять же, это 100 рублей. Сейчас посмотрим, закинем косарь, придет или нет. Соточка пришла, радует, хорошо, пробуем закинуть сумму побольше. Честно признаться, не было бы всего этого геморроя, если Steam не заблокировал возможность просто пополнять деньги через Steam, как это было раньше. Так, опять, соответственно, без промика 1000 рублей. Слушай, а оно почему-то не пишет комиссию здесь. А может и комиссии никакой... Ну, блин, нет, комиссия должна быть, виза... А, вот, так, 144, 200 рублей комиссия с 1000 депозита. И вот прошу заметить, что комиссия берется не с платежа в 1000 рублей. То есть у вас изначально платеж выставляется с плюсом той суммы, которая... Так, все, у меня уже слова начинают не, не те подбираться. Короче, та сумма, которую вы хотите закинуть, плюс комиссия отдельно. Но, блин, но комиссия кусается, это неприятно. Но, ладно, главное, чтобы приходили деньги, это все-таки основное. Но если реально они так быстро приходят, то это, конечно, круто. Просто бывают моменты, когда, блин, нужны бабки, я это, как никто другой знаю, когда выходит новый кейс, деньги нужны, скинов нет, это удобно. То есть, даже если так, закинул бы я, ну, наверное, тысяч пять, даже пару кейсов открыть на обнову, да, вайнот, тем более, это все происходит быстро. Можно за... Ручиться, сделать это все через маркет, но это долго. Опять же, про этот способ расскажу расскажу в следующем ролике, если интересно. М так э пополнили, сейчас ждем прихода денежных средств. Так я вот таймер забыл запустить. Это единственное в чем я сейчас э прокосячил. Ну хорошо, таймер запустили, косарь закинули, сотка пришла, придет ли косарь? Сейчас Проверим. Ну вот, кстати, уже, уже долго. Уже долго, то есть пе первоначальный результат, он 7 секунд был самый... А, все, деньги пришли. Ну, слушайте... 100 рублей пришло, косарь пришел, давай подведем итоги. Вот очень сейчас много сервисов, которые предоставляют данную услугу, но опять же вопрос, э, выбираете, везде разная комиссия. В принципе, если говорим о Paysteam, который сегодня проверяли, блин, сайт работает, закидывать 200, 500 рублей, сколько комиссия? 100 рублей комиссия. Закинул 100, рубль, закинул 100 рублей, комиссия 20. То есть, здесь не так ощутимо, на косаре, ну, уже кусается. 500 рублей, опять же, соточка еще, ладно, как бы, но на косаре среда В общем, кому интересно, я оставляю ссылку в прикрепе, потому что сайт все-таки, ну, реально работает. И самый ключевой вопрос, закинул бы я через этот сервис деньги? Какие-то космические суммы, там, знаешь, тысяч двадцать? Я думаю, нет. Но пятерик, тысячу, скорее всего, да, потому что это реально быстро. Есть способы без комиссии. Я о них расскажу в следующем видосе, опять же, если это вам будет интересно. Но на это нужно потратить время. Здесь буквально за пару секунд и удобно. То есть, эти сервисы будут пользоваться спросом, но много уже лишних слов, поэтому ссылочка в прикрепе, там же и спонсор будет. Вот, спасибо за просмотр, надеюсь, ролик оказался полезным, к сожалению, долгим, потому что я люблю воду гонять, но как получилось, так получилось. Всем спасибо, это был Человек, всем пока.